Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой Фредерика Брукса «Мифический человек месяц». Ну и сегодня начнем и закончим главу 7. Глава 7 называется «Почему не удалось построить Вавилонскую башню?» Ну и как всегда, здесь в начале главы обычно идут либо цитаты, либо такое вот предисловие. Итак, на всей земле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 и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Книга Бытия 1121 8 Аудит менеджмента Вавилонского проекта Согласно книге Бытия, Вавилонская башня была вторым крупным инженерным предприятием человека после Ноева Ковчега. Вавилонская башня стала первым инженерным фиаско. Эта история глубока и поучительна в нескольких отношениях. Давайте, однако, рассмотрим ее как чисто технический проект и посмотрим, какие уроки администрирования можно из нее извлечь. Насколько хорошо проект был обеспечен необходимыми составляющими успеха. Имелись ли первое, Ясность цели да, хотя и наивно недостижимый. Проект провалился задолго до того, как столкнулся с этим принципиальным ограничением. Второе. Имелось ли человеческие ресурсы? Да, в большом числе. Третье. Имелись ли материалы? Глина и битум в изобилии имеются в Месопотамии. Четвертое. Имелось ли достаточно времени? Да. Нет никаких указаний на ограничения по времени, и пятое имелись ли адекватные технологии. Да, В пирамидальной или конической структуре присущая устойчивость и хорошее распределение нагрузки сжатия. Очевидно, свойства каменной кладки были хорошо известны. Проект провалился до того, как вышел за пределы технологических ограничений. Так почему же провалился проект, если все это у них было? Чего у них не хватало? Двух вещей – обмена информацией и вытекающие из него организации. Они не могли разговаривать друг с другом и, как следствие, согласовывать усилия. Когда отказала координация, работа встала. Читая между строк, мы обнаруживаем, что отсутствие обмена информацией привело к спорам, дурному настроению, и взаимной ревности. Вскоре кланы начали расходиться, предпочтя обособленность спорам. Обмен информацией в большом программном проекте. В наше время происходит то же самое. Отставание от графика, несоответствие функциональности, системные ошибки – это все из-за чего это все из-за того, что левая рука не знает, что творит правая. По ходу работы, участвующие в ней несколько бригад, понемногу изменяют функции, размер, быстродействие своих программ, явно или косвенно меняют допущение относительно входных данных и использование выходных. Например, исполнитель функции, осуществляющий оверлейную загрузку программ, может столкнуться с проблемами и снизить быстродействие, основываясь на статических данных указывающих на редкость использования этой функции в прикладных программах. В то же время его сосед может разрабатывать вашу важную часть супервизора таким образом, что она крайне зависит от скорости выполнения этой функции. Это изменение скорости выполнения, в сущности, становится значительным изменением спецификации. О нем нужно широко объявить и оценить с точки зрения системы. Как же должны бригады обмениваться между собой информацией? Всеми возможными способами. Неформально. Хорошая телефонная связь и ясное определение взаимозависимости между бригадами должны способствовать многочисленным телефонным переговорам, от которых зависит единая интерпретация печатных документов. Совещание. Нельзя переоценить значение регулярных совещаний участников проекта с поочередным заслушиванием технических отчетов бригад. Таким путем устраняются сотни мелких недопониманий. Рабочая тетрадь. В самом начале нужно завести рабочую тетрадь учета проделанной работы. Эта тема заслуживает отдельного раздела. Рабочая тетрадь проекта. ЧТО? Рабочая тетрадь проекта является не только отдельным документом, а сколько структурой, налагаемой на все документы, которые будут созданы во время выполнения проекта. Все документы проекта должны входить в эту структуру, включая цели, внешние спецификации, спецификации интерфейсов, технические стандарты, внутренние спецификации и административные записки. Почему? Технический документ практически вечен. Если исследовать генеалогию руководства пользователя по какому-нибудь аппаратному или программному продукту, можно проследить не только идеи, но и множество отдельных предложений и параграфов, вплоть до первой памятной записки, предлагающей продукт или поясняющей первый проект. Для составителя документации ножницы и клей – это такая же важная вещь, как перо. Раз это так, и завтрашние руководства для готового продукта развиваются из сегодняшних памятных записок, очень важно правильно определить структуру документации. Разработка рабочей тетради проекта на ранних этапах обеспечивает продуманную, а не случайную структуру документации. Более того, задание структуры позволяет составленные поздние документы оформить в виде отрывков, которые вписываются в эту структуру. Второй причиной для ведения рабочей тетради является необходимость управления процессом распространения информации. Задача состоит не в ограничении доступа к информации, а в том, чтобы соответствующая информация достигла всех, кому она может понадобиться. Первым делом следует пронумеровать все памятные записки, так, чтобы имелись упорядоченные списки названий и каждый работник мог убедиться в наличии необходимых ему материалов. Организация рабочей тетради идет значительно дальше, устанавливая древовидную структуру памятных записок. Древовидная структура позволяет, если нужно, организовать доставку информации соответственно под деревья. Механика. Как и во многих задачах управления программными проектами, Проблема технических меморандумов усложняется нелинейным образом, по мере увеличения объема данных. Если в работе участвуют 10 человек, документы можно просто пронумеровать. Если участвуют 100 человек, часто достаточно несколько линейных последовательностей. Для тысячи сотрудников, неизбежно разбросанных по нескольким площадкам, возрастает потребность в структурированной рабочей тетради и... Следовательно, возрастает ее объем. Как поступать в этом случае? Я думаю, мы правильно поступили при работе над проектом ОС-360. На необходимости хорошо структурированной рабочей тетради особенно настаивал ОС Локен, который убедился в ее эффективности при работе над своим предыдущим проектом операционной системой 1410-7010. Мы быстро приняли решение, что каждый программист должен иметь возможность видеть весь материал, то есть должен иметь экземпляр рабочей тетради в своем офисе. Решающее значение имеет своевременное обновление. Рабочая тетрадь должна отражать текущее состояние проекта. Это очень трудно осуществить, когда для внесения обновлений нужно перепечатывать целые документы. Однако в тетради с вынимающимися листами достаточно заменить отдельные страницы. У нас имелась компьютерная система редактирования текста, оказавшаяся бесценной для своевременного обновления. а всетные формы изготавливались непосредственно на принтере, и цикл обработки составлял меньше одного дня. Перед получателем всех этих обновленных страниц встает, однако, проблема усвоения – когда он впервые получает обновленную страницу, то ему нужно знать, что было изменено. Когда он позже обращается к ней, то ему нужно знать, какое определение действительно на текущий день. Последнюю потребность удовлетворяет непрерывность обновления документации. Чтобы выделить изменения, требуются другие меры. Во-первых, нужно отметить на странице измененный текст. Например, с помощью вертикальной линии на полях, рядом с каждой измененной строчкой. Во-вторых, необходимо вместе с измененными страницами распространять краткую отдельную сводку с перечислением изменений и характеристикой их значения. Наш проект не перешел из 6-месячного рубежа, когда мы столкнулись с другой проблемой. Толщина рабочей тетради составила около полутора метров. Если бы мы сложили в одну стопку требующимся программистам 100 экземпляров в своих помещениях, здание Time Life на Манхэттене, она бы превысила по высоте само здание. Кроме того, ежедневные исправления имели толщину более 5 см и насчитывали около 150 страниц, которые надо было заменить. Поддержка рабочей тетради стала занимать значительную часть ежедневного рабочего времени. С этого времени мы перешли на микрофиши, что сберегло миллион долларов даже с учетом стоимости устройств для чтения микрофишей в каждом офисе. Мы смогли достичь отличной продолжительности цикла производства микрофишей. Рабочая тетрадь уменьшилась в объеме с 90 кубических дециметров до 5 кубических дециметров. И, что более важно, обновления выпускались порциями по сотне страниц стократно уменьшая сложность замены листов. Микрофиши имеют свои недостатки. С точки зрения менеджера, неудобство замены бумажных страниц гарантировало, что их прочтут, для чего и велась рабочая тетрадь. Микрофиши слишком облегчили задачу ведения рабочей тетради, если только они не сопровождались печатным документом с перечислением изменений. Кроме того, Микрофиши не позволяют читателю легко делать выделения, пометки и комментарии. Документы, с которыми читатель работал, приносят больше пользы автору и читателю. Взвешивая все, я полагаю, что микрофиши являются очень удачной технологией. И для очень крупных проектов я бы отдал им предпочтение перед бумажной рабочей тетрадью. Но тут я сделаю небольшое отступление. У нас уже тетрадей давно нет. Ну как, есть какие-то рабочие, я думаю, у каждого. Но для проекта в целом-то нет. Для проекта у нас есть где-то репозиторий, где лежит документация, либо еще чего-нибудь. Так вот, вот здесь как раз можно, когда происходят изменения. Ну, к примеру, что-то изменилось. То вот измененный текст выделять, ну чем-нибудь выделять, например, каким-нибудь красным шрифтом. И дальше все обновляются, приходят уведомление, что-то изменилось. Все читают, смотрят, вот да, красный шрифт видят, значит перечитывают. Вот дальше, следующее изменение, то предыдущий красный шрифт становится обычным, а новое изменение становится красным шрифтом. И вот так вот можно, можно, можно все время доводить до всех участников проекта, что было изменено. Ну, итак, это было мое отступление, итак, продолжим дальше. Как можно осуществить это сегодня? Сегодняшние системные технологии, я думаю, делают предпочтительнее введение рабочей тетради в файле, прямого доступа с полосками, помечающими измененные части и датами внесенных изменений. Любой пользователь может обратиться к журналу с дисплейного терминала. Сводка изменений, готовящаяся ежедневно, должна храниться в виде стека с установленной точкой доступа. Программист может ежедневно ее читать, но если он пропустил один день, ему лишь придется дольше читать на следующий день. Прочтя об изменениях, он может прерваться и прочесть сам измененный текст. Обратите внимание, что э, сама рабочая тетрадь остается неизменной. Она по-прежнему остается собранием всей проектной документации, тщательно организованной. Единственное изменение – механизм распределения и доступа. Д. С. Энгел... Энглебард с коллегами создали такую систему в Стэнфордском исследовательском институте и используют ее для ведения документации. D.L.Parnas из университета Корнеги-Милона предложил еще более радикальное решение. Он полагает, что производительность программиста выше всего, когда он огражден от подробностей конструкции тех частей системы, над которыми он не работает. Это предполагает, что все интерфейсы полностью и точно заданы. Такой проект определенно хорош. Но если полагаться на его идеальное осуществление, это приведет к катастрофе. Хорошая информационная система не только должна выявлять ошибки в интерфейсах, но и способствовать их исправлению. Если надпро... а, организация крупного программного проекта. Если над проектом работает n человек, то существует n квадрат минус n и результат разделить на 2, интерфейсов, через которые может проходить обмен данными, и потенциально существует почти два в n степени групп, которые должны, в которые, внутри которых должны происходить согласования. Цель организации работы состоит в сокращении необходимого объема обмена информацией и согласования. Поэтому создание правильной организационной структуры является решающим направлением решения проблем информационного обмена, рассматривавшихся выше. Способы, которыми сокращается обмен информацией, это разделение труда и специализация функций. Древовидная организационная структура отражает уменьшение потребностей в подробном обмене информацией, при использовании разделения труда и специализации. В действительности, организация в виде дерева возникает как структуризация полномочий и ответственности. Принцип, что никто не может быть слугой двух господ, требует, чтобы структура полномочий была древовидной. Однако, структура обмена информацией не столь ограничена, и дерево является малопригодным приближением структуры общения, которая является сетью. Неадекватность приближения деревом служит причиной возникновения бригад, целевых групп, комиссий и даже организаций матричного типа, существующих во многих инженерных лабораториях. Рассмотрим деревовидную организацию программистов и исследуем существенные характеристики которыми должны обладать под деревья чтобы быть эффективными таковыми являются первое задание второе продюсер 3 технический директор или архитектор 4 график работ пятое разделение труда шестое определение интерфейсов между разными частями все перечисленное очевидно, необычно исключая различия между продюсером и техническим директором. Сначала рассмотрим сами эти две функции, а затем их взаимоотношения. В чем назначение продюсера? Он собирает бригаду, распределяет работу и устанавливает график ее выполнения. Он занимается приобретением необходимых ресурсов. Это означает что большая часть его функции состоит в общении, которое направлено вне бригады, вверх и в стороны. Он устанавливает схему связи и предоставление отчетности внутри бригады. Наконец, он обеспечивает выполнение графика, осуществляя маневр ресурсами и меняя организацию в соответствии с новыми обстоятельствами. А что же технический директор? Он постигает проект, который должен быть реализован, выявляет его составляющие, определяет, как он будет выглядеть внешне и делает эскиз внутренней структуры. Он обеспечивает единство и концептуальную целостность проекта в целом и таким образом способствует ограничению сложности системы. При возникновении технических проблем он изыскивает их решение – или при необходимости изменяет системный проект. Он, согласно прелестному выражению Алана Каппа, является своим человеком в паршивых делах. Общение его происходит преимущественно внутри команды. Его работа почти исключительно техническая. Теперь видно, что для этих двух функций требуются совершенно разные способности. Способности встречаются в разных сочетаниях. И отношения между продюсером и директором должны определяться теми конкретными сочетаниями, которыми они обладают. Не люди должны быть втиснуты в чисто теоретические организационные формы, а организация должна строиться вокруг тех людей, которые есть. Возможны три типа отношений, и все они с успехом встречаются на практике. Одно и то же лицо может быть продюсером и техническим директором. Это вполне оправдано в маленьких командах, насчитывающих от трех до шести программистов. В более крупных проектах это очень редко осуществимо по двум причинам. Во-первых, редко встречаются люди, сочетающие в себе большие административные и технические способности. Мыслители встречаются редко, редко практики еще реже, но еще реже мыслители практики. Во-вторых, в больших проектах выполнение каждой из функций требует полного рабочего дня или даже больше. Продюсеру трудно передать кому-либо достаточную часть своих обязанностей, чтобы освободить время для технической работы. Директору невозможно передать свои обязанности, не нанося ущерба концептуальной целостности проекта. Продюсер может быть начальником, а директор его правой рукой. Сложность здесь состоит в том, чтобы определить полномочия директора при принятии технических решений с тем, чтобы он не тратил свое время, участвуя в административной цепочке. Очевидно, продюсер должен объявить о полномочиях директора в технической области и в высшей степени укреплять их в возникающих спорных ситуациях. Чтобы это было возможным, Продюсер и директор должны иметь схожие взгляды по основным техническим вопросам. Они должны частным образом согласовывать основные технические проблемы, прежде чем они встанут на повестку дня. Продюсер должен также с большим уважением относиться к техническому мастерству директора. Что менее очевидно, продюсер может с помощью символов статуса, таких как размер кабинета, ковровое покрытие, мебель, рассылка вторых экземпляров документов и так далее, подчеркивать, что директор, находясь вне административной цепочки, обладает, тем не менее, властью в принятии решений. Это может действовать очень успешно. К несчастью, к этому редко прибегают. Что хуже всего получается у менеджеров проектов, так это использование технического гения людей, не очень сильных в администрировании. Директор может быть начальником, а продюсер его правой рукой. Роберт Хайнлен ярко описывает такую организацию в «Человеке, продавшем Луну». Итак, здесь выдержка из этой книги. Костер закрыл лицо руками, затем взглянул вверх. Я разбираюсь в этом. Я знаю, что нужно делать, но всякий раз, когда я пытаюсь заняться технической проблемой, какой-нибудь болван хочет, чтобы я принял решение по поводу грузовиков или телефонов или еще какой-нибудь ерунды. Простите, мистер Гарриман, мне казалось, я справлюсь со всем этим. Гарриман очень мягко сказал, не отчаивайся, Боб, ты ведь не досыпал последнее время, правда? Вот что я скажу, мы перехитрим Фергюсона, я возьму твой стол на несколько дней и построю организацию, которая оградит тебя от таких вещей. Я хочу, чтобы твои мозги были заняты векторами реакции, эффективность топлива и с эффективностью топлива и сложностями проекта, а не контактами по грузовикам». Гарриман подошел к двери, выглянул наружу и заметил человека, который был, возможно, старшим клерком. «Эй вы, подойдите сюда». Человек показался задаченным, встал и, подойдя к двери, спросил «Да». Я хочу, чтобы этот стол в углу и все, что на нем, были перенесены в пустую комнату на этом этаже, и немедленно. Он проследил, как костер, наверное, Костер, и второй его стол переехали в другую комнату. Убедился, что телефон в новом помещении отключен, и подумал, заставил перенести туда диван. Мы поставим проектор, чертежную доску, книжные шкафы и все такое прочее сегодня вечером, сказал он Костеру просто состав список всего необходимого, чтобы заниматься делом. Он вернулся в официальный кабинет главного инженера и с радостью взялся за работу, пытаясь выяснить, каково положение дел и что не ладится. Часа через четыре он позвал Беркли, чтобы познакомить его с Костером. Главный инженер спал, сидя за столом, положив голову на руки. Гарриман хотел выйти, но Костер проснулся. «Прошу прощения», — сказал он краснея. «Я, наверное, задремал». «Для этого я и притащил тебе диван», — сказал Гарримон. «На нем удобнее». «Боб, познакомься с Джоном Беркли. Это твой новый раб. Ты остаешься главным инженером и высшим и неоспоримым начальником. Джок будет главным лордом, все остальное. С этого момента тебе абсолютно не о чем беспокоиться, исключая такую мелочь, как лунный корабль». Они пожали руки. «Хочу спросить об одной вещи, мистер Костер», — сказал Беркли с серьезностью. «Передавайте мне все, что сочтете необходимым. Ваша сторона техническая, но бога ради, записывайте все, чтобы я был в курсе. И я хочу, чтобы вам на стол поставили выключатель, который будет управлять отпечатанным магнитофоном на моем столе». «Отлично», — Гарриману показалось, что Костер помолодел. «Если вам понадобится что-либо, не относящееся к технике, не занимайтесь этим сами. Нажмите выключатель и свистните. Все будет сделано». Беркли глянул на Гарримана. «Хозяин говорит, что собирается поговорить с вами о настоящей работе. Я вас покину и займусь делами». И он вышел. Гарриман сел. Костер последовал его примеру и сказал «Уф, так лучше. Мне понравился этот Беркли. Это хорошо». Теперь это твой двойник. Не беспокойся, он работал у меня раньше. Ты почувствуешь себя, как в хорошей больнице. Этот текст едва ли нуждается в аналитических комментариях. Такая организация тоже может эффективно действовать. Мне кажется, что последний тип организации лучше всего подходит для небольших команд, описанных в главе 3 «Операционная бригада». Полагаю, что продюсер в качестве начальника более подходит для больших деревьев действительно крупных проектов. Вавилонская башня была, возможно, первым инженерным фиаско, но не последним. Решающее значение для успеха имеет схема связи и вытекающая из нее организация. Технологии обмена информацией и создания организационных структур требуют от менеджера большой работы мысли и такой же, подкрепленной опытом компетентности, как и сама технология программного обеспечения. Ну, на сегодня все. Глава 7 закончилась. Поэтому все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.